Всем привет, друзья! Ну что, повторяюсь еще раз, меня не перестает удивлять наше правительство. В частности, Ольга Юрьевна Голодец. У нее, по-видимому, в голове холодец. Я не знаю, как это, чем это можно объяснить. Ребята, ну на самом деле, чем вы долбитесь в этом правительстве, что морозить такую фигню? Либо это просто женская логика, либо просто шизофрения. Итак, глава министра труда, Минтруда, глава Минтруда Максим Топилин подтвердил, что правительство обсуждает налог на тунеядство. Да вы охренели что ли? Сообщает Рио Новости. Напомним, вице-премьер правительства Ольга Кола... Голодец, так и хочет сказать, Голодец, сообщила, что разрабатывается законопроект, согласно которому неработающие граждане должны будут платить за фактическое использование социальной инфраструктуры. Так, а я не понял, это кто у нас тут такой сидит? Использует социальную инфраструктуру, причем фактически. Задарма. Ты что на лавку уселся? Ну-ка встал отсюда. Ты налог заплатил за то, что сидишь на ней? А ты что ходишь по земле? По земле, которая... Это фактическое использование социальной инфраструктуры. И вообще ты находишься на детской площадке. Ты налоги заплатил... Сейчас я тебя в милицию сдам, негодяй! Как, ребята, это все объяснить? Сначала голодец заявляет, что безработицы в нашей стране покончена, Нет безработных. И в то же время она заявляет, то что нужно платить налог за тунеядство. Да вы охренели что ли? За то, что безработные ходят по асфальту Молчать! Дышат воздухом Молчать! Пользуются солнцем Молчать! Вообще живут в городе Молчать! Так вы определитесь Либо нет безработных Либо их так много, что с них нужно брать налоги И пополнять бюджет Только объясните, пожалуйста из чего безработные, как вы называете, то должны платить налоги? Откуда у них деньги? Вы пособие по безработице не платите. Если какое платится там первые два месяца или три месяца, которые составляют 800 рублей, это вы считаете пособие? Платите пособие по безработице, как в Европе, загнивающее тогда и вводите налог. Согласен. Вот, платите 1000 долларов в месяц тунеядцам безработным. Мы с удовольствием будем платить налог. А пока вы про что вообще говорите? Что это за шизофрения такая? Как-то заявлять в один момент встранение от безработных и в то же время платить налог тунеядцам. Главное дело, как это мотивировали пользование социальной инфраструктурой фактической. Это что такое вообще? Это это полный дебилизм. Я не знаю, у меня просто слов нету. У меня создается такое впечатление, что у Ольги Юрьевны это не настоящая фамилия, голодец, это псевдоним. Как у Пешкова Горький, как вот Горького Гайдар. А у нас, я не знаю, какая у интересна интересная, у нее там девичья фамилия. А это, наверное, псевдоним. От слова голод. Правительство, правительство всячески пытается уничтожить собственный народ. Не давая им работу. Кругом одна безработица. И в то же время заявляет то, что безработицы нету. То, что денег брать некуда, ниоткуда. Нужно, естественно, облагать безработных налогов. Но это полный бред. Вы на самом деле решите вопрос с тем, что на самом деле много людей, которые как бы работают, но они не работают. Работают и у индивидуальных предпринимателей. Просто-напросто получают наличные деньги, расписываются где-то в конверте. Нигде это не учитывается, никак это не учитывается. Вы берете налог с индивидуального предпринимательства. Вы сделаете так, чтобы каждый индивидуальный предприниматель учитывал, ставил на учет по трудоустройству каждого принявшего на работу. Не берите налог за то, что он индивидуальный предприниматель. Берите налог с каждого работающего человека. И определите нормальный, минимальный оклад труда а не на грани выживания. Сделайте так, чтобы на самом деле каждая работа, устроенный человек, трудоустроенный человек, платил, как положено, подоходный налог. А у нас единицы, по сути дела, платят подоходный налог. Бюджетники, они освобождены от подно... по подоходного налога. Но какие-то более-менее остались крупные предприятия, где платят подоходный налог. Остальные у ИПшников никто ничего не платит. Работать они числятся безработными. Многие люди хотят работать, но они не могут устроиться, потому что работы нет. О какой экономике вы говорите? И далее голодец заявила об устойчивом росте бедности с 2014 года. К сожалению, в стране после 2014 года. Устойчиво растет бедность. И те меры, которые мы принимаем, мы считаем, пока должны быть усилены. Прежде всего, бедность поразила людей работающих. Это особая ситуация, отметил их голодец. Как эти слова понимать, я не знаю. Напишите в комментариях, как понимать эти слова. Она заявляет, безработицы нету. Она заявляет, нужно ввести налог на тунеядство. Вы сначала определитесь с понятием тунеядства. В советское время было такое понятие тунеядства. Граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы. Кто хочет сегодня поработать? А? Когда была обязанность трудиться, сейчас такой обязанности нету. Когда меняете конституцию, вводите обязанность. Право на труд должно прописано, что каждый человек в нашем государстве должен быть трудоустроен, тогда вы просто будете обязаны меня лично принять, куда бы я не пришел. У меня есть диплом, у меня есть водительское удостоверение, я приду на, на, тот же, на ту же биржу труда, покажу и обязаны меня принять. И зарплаты достойны никак вы пишете на грани бедности и нищеты. Меняйте закон, а и вводите свои новые дурацкие вот эти вот порядки, налоги на, без, на безработицу. В советское время просто-напросто сажали. Даже таким методом человека трудо, трудоустраивали, он в тюрьме работал. Сейчас что вы сделаете, когда промышленности нету, производство не растет, все разрушено. И вы хотите вводить налоги на безработицу? Ну то не ясно, как вы говорите. Вы хотя бы формулируйте, что вы имеете в виду, под патанеядство. То, что было в советское время, когда участковый за руку водил человека и трудоустраивал. Давайте, я согласен, пусть меня устраивает, устраивайте меня, устраивайте других людей. А то, что вы заявляете, вы, это полный бред. Вы злите народ, вы ненавидите народ. Я от лица всех безработных заявляю, Ольга Юрьевна Голодец, иди ты нахуй, нахуй, нахуй, нахуй.